Спасибо за баток благотворной радости, который стал сильным благодаря практикам философии. Спасибо. Последнее время начал замечать, что мне преследует цифра 6, часто именно 666. Может что-то значит, если человека преследуют цифры 6,